Обращались люди, вот э, некий пастор обращались ну, к колени с вопросом о том, когда умрет бабушка, у которой он ориентирован квартиру, потому что э, есть... он хотел ее наследовать. А если мотив э, беспокойства о другом человеке, э, я считаю, что в данном случае вопрос корректный. Ну вот у меня корректный, да, вы сказали? Я, я считаю, что достаточно корректный. Ну вот у меня ситуация именно в этом плане. Это мой очень хороший знакомый, будем говорить, приятель. И он не занимается лечением, которое ему предлагают официальные, так скажем, предприятия, ну, госпитали, больницы. А серьезная, очень серьезная болезнь. Вот, можете вы сказать, и я действительно беспокоюсь. И это действительно очень хороший человек, но, к сожалению, вот так получается. И хорошие люди да, тоже болеют, да. и, да. и есть на это причины. Если не в этой жизни, то в прошлой жизни и так далее. Это опять же то, что называется карма. Вы хотите, чтобы я посмотрел причин или как он будет себя чувствовать Или а, что он? Если он, может, можно, вот вы первый человек на самом деле, который задал такой вопрос причину. То есть это, наверное, было бы главное. Еще раз, я занимаюсь сам лично практиками, я бывал во многих местах, и очень серьезных местах, и я четко представляю о том, что все причины находятся в нас, но мы их не знаем, поэтому мы можем проходить через эти испытания неоднократно и вот это тот самый главный момент который человек не хочет признавать что он в этом виноват сам а он где-то ищет на стороне причины и бедные, несчастные и так далее и так далее вот поэтому если у вас есть такая возможность это было бы действительно ну по меньшей мере необычно и возможно я бы мог как-то это озвучить когда-нибудь при случае Принимать человек, я не знаю. Я попробую. Является, ну, скажем так, причины будут лежать в разных полях жизни человека. Я скунистка, и скажем, есть энергетические, есть информационные, есть физические заболевания. И, скажем так, есть родовой. Есть личные, есть действительно Вот Здесь, Здесь мы катастроф. катаемся очень тонкой грани, да. потому что есть люди, которые верят в прошлые жизни, есть люди, которые не верят в прошлые жизни. И говорить нет. о прошлых И жизнях, нет. в общем-то, это ну, ну, совершенно, совершенно безответственно, безответственно для гадателя, потому что можно наговорить чего угодно, по большому счету. Либо, Либо это не надо всерьез входить, например, например, через холодную дыхание, через такие практики да, в поле другой жизни, жизни и, тогда и тогда об этом, об этом можно говорить нет. более ответственно. Но я, Но я попробую посмотреть, причина находится жив а, в самом человеке mm -hmm. или в его роду. А возможно, а возможно, это, это связано с... как-то с его похужением. А, Сразу говорю, причина в нем. То есть, то есть род, род здесь не прикол. Причина, причина в нем. На, на, на, на, на, на, это выпала карта мир. Это самая, самая старшая карта, на, можно сказать, как да. будет. Да. И, и э, теперь возникает вопрос. Это болезнь заработка кармой текущей жизни предыдущих жизней либо но, но это, это, это ненавиденная болезнь я бы я сказала, сказала что это, это каким-то образом это связано с предыдущими жизнями все-таки все все все с предыдущими уточнениями или с предыдущими и ошибками и но и не текущей и жизни вот и, и вот здесь и мы как раз, раз коснулись этой тонкой грани, которую я, я ну, ну не решаюсь трогать, потому что мы все-таки говорим в эфире, и я могу попробовать посмотреть, посмотреть но боюсь, как бы это не было безответственно сказать. Давайте мы тогда на этом остановимся. По первому пункту я с вами согласился бы, поскольку я как бы тоже в этом чуть-чуть разбираюсь, а по второму мне кажется, что и там, и там. Ну, не знаю, где больше. Вот то прошлое я не вижу. Хотя сам я приверженец, изучая ведические, скажем, там веды и бывая на той территории, где можно подчеркнуть, я, так скажем, верю в законы кармы и так далее. Но это лично я. Но я понимаю, о чем вы говорите. Давайте мы посмотрим тогда вопрос, чем это все закончится. Давайте. Давайте. Давайте. У тут. меня только карты показывают на прошлую жизнь, но я подумала о том, что, возможно, прошлая жизнь – это еще и его жизнь, ну, скажем, десятилетия назад. То есть он виноват. Этап. Этап. Да, да. этапы. Ну, вот я... Да, тут полностью, потому что есть этапы одни, есть мы. Все проходим через этапы. Семь лет у нас меняются все клетки и так далее. Это... Тут миллион всяких причин. Тут есть два момента. Первый момент, ну, как бы, чем да, чем да, закончится, и, может быть, все таки был бы смысл идти с современными методами лечения, а не с, ну, будем говорить, альтернативными. Хотя решает, конечно же, сам человек. Ну, я вам скажу так, что, конечно, его состояние действительно не очень кушное, и он себя... Ну, если так можно сказать, немного правит тем, тем, чем, чем он, он лечит на сегодня. сегодня. Uh, uh, у него у есть два направления лечения, но оба а они связаны с какими-то иллюзорными совершенно, совершенно вещами. И я не могу сказать, что это закончится слишком плохо, но закончится это скорее тем, что он все-таки угодит в больнице, и наконец-то там. Ну немного, немного помолвает. Просто, просто так, просто так. То, есть, то есть наступит, наступит момент, когда близкие и родственники поймут о том, что сам он своими, своей методикой вряд ли справится. Да, но время, время, время уходит, к сожалению. Нет, уходит, но вы знаете, Майкл, он, видимо, немножко банковый. Уходит хранитель у него, потому что или род сильный, что, что, есть, что есть, то есть. Это действительно правда. Тут даже разговоров нет. Он вовремя попадет в больницу, ему вовремя помогут. Ну, дай бог, дай это бог, да. дай бог, да, дай бог здоровья вообще. Да, дай бог, что так оно произойдет, и дай бог, чтобы окончилось все благополучно. Хорошо, давайте мы, наверное, последний вопрос, у меня сейчас еще одна программа должна быть, а да, да, мы да, немножко да. запоздали, да, поэтому времени у нас не так много, но я полагаю так, что эта программа, которая идет сейчас, она достаточно в другом формате. И я вам отдам за один вопрос, а потом задам вам второй вопрос, последний, окончательный. Согласны ли вы сделать то, о чем я вас попрошу? вот а вопрос такой по бизнесу допустим так да? да. часто ли к вам обращаются люди вот просто коротко да часто ли к вам обращаются люди по бизнесу в частности да. компании часто а в чем проблема в людях или в направлении бизнеса как правило Часто? Часто в направлении бизнеса во внешних условиях ну, и также в иллюзиях самого человека когда он строит свой бизнес, он может быть к нему не готов играть неправильное направление, но есть еще и компания как организм, и также как человек, она может болеть, и ее можно вылечить разными путями. Да. Да. А, у меня есть очень близкий человек который занимается бизнесом. И у него абсолютно новый проект, который сейчас идет, но ну, несколько лет идет. Он уже, так сказать, завоевал место под солнцем, но просто переключился на другое направление. Скажите, вот этот бизнес-проект, он будет ли он успешен, и когда будет уже реализация этого проекта, потому что проект направлен не просто на бизнес, а проект... Ну, бизнес – это все бизнес, так сказать. Во-первых, два слова – это busy business, busy – занято, а бизнес – это investment и profit. Но смотря куда, можно вкладывать какие-то не благовидные дела, можно вкладывать на благо обществу и это замечательно. Но все нужно иметь энергию возврата, так сказать, комбинацию. Поэтому это большое и серьезное дело, которое затеял этот близкий мне человек. Ну, вот такой вопрос. Как вы ответите? Я отвечаю, я уже выложила карты, отвечаю, что бизнес разрастается, он угу. расширяется, он двигается в вот это очень экспансивный бизнес, очень рабочий, рабочее направление, но в течение двух лет будет активно развиваться и будет очень успешен, а после твоей стеченьки вашему приятели да, этому человеку, придется столкнуться с э, конкурентной средой. Mm -hmm. Возможно, потому что тот бизнес, который он uh, занимается, либо, либо войдет в конфликт, в конфликт с другими видами бизнеса, ну, скажем, ну, скажем, как, например, охрана окружающей среды, вот конфликт с теми, кто ее не mm -hmm. бюджет, либо, либо он сейчас он развивает бизнес, который да, станет популярным да, через несколько лет. И рынок будет uh, uh, полный другими подготовителями по вот подобных же направлениях. И uh, нужно будет точно, uh, слегка ориентироваться и найти некую ручку, для того, чтобы расширяться и препятствовать дальше. То есть, в принципе, вы могли бы дать какие-то рекомендации в этой связи, и как устранить вот эти сложности, которые могли бы возникнуть, но через несколько лет, через два года, да? Ну, да, да, в деле, да. да. Но не сейчас этим надо заниматься, а ближе к тому сроку. Да, я, я думаю, что туда сейчас пока я не вижу никаких а, да, здоровое да. тело, глубоко, глубоко дышащее. Я, я понял, я понял. Дорогие друзья, обращаясь к нашим э, телезрителям, радиослушателям, э, мы говорим с Эльзой Хопотниковской, которая является оракулом, которая является... Э, Потомственные, будем говорить так, гадалкой, и которая действительно э, видит то, чего мы не видим. Более того, в передача передаче она сказала, она, э, в общем-то, миллионеров практически создает. Поэтому обращайтесь, если надо. Центр Сент-Гейтс этому способствует, пожалуйста. конечно, шутка, но... Один случай был: давайте, давайте как в том анекдоте, зачем нам выращивать Рабинович, то есть внутри, давайте выращивать Рабинович. Да, да, да, знаете, анекдот, да? Старый, там, советский анекдот, когда там, уезжает в Израиль. Там. Так вот, давайте мы начнем. Один уже есть, второй, там, третий и так далее. Обращайтесь. Короче говоря, обращайтесь к нам, или человек скромный, она видит и говорит: да нет, много не было парочку было. Один, а, один, один. Один. один был, да? Ну, одного хватает.